Есть видео, где Путин разговоре с Альви, э, говорит с Альви Каримовым имеется в виду, говорит, когда познакомился с Кадыровым, думал, что он не умеет разговаривать. Путин сказал академик рычал в ответ что-то нечленнораздельное. Альви Каримовым... Не когда я с ним познакомился, я вообще, так первое у меня впечатление было, умеет ли он вообще разговаривать. Искатель правды. Здравствуй, Тумсо. Канал ЧГТРК Грозный. Сегодня весь день показывает архивные видео. Там много интересного показывают. И, как мне кажется, сейчас Чечня живет лучше. Разве нет? Здравствуй, Искатель правды. В каком плане она живет лучше? Если, если мы говорим о построенном городе, разумеется, город сегодня выглядит красивее, гораздо лучше. А, но если мы говорим о людях, живут ли люди сегодня лучше? Нет, люди сегодня лучше не живут. Люди сегодня живут в страхе, они не могут выйти даже на балкон. Представьте себе, что это за карантин такой, когда тебе нельзя выйти на балкон подышать? Нигде в мире нет такого карантина, чтобы тебя с балкона загоняли домой. Альберт Джафаров, генерал Джахар Дудаев, каждый чеченец генерал, кадыров, каждый чеченец пехотинец. Ну это в смысле цитаты. Каждый чеченец генерал – это цитата Дудаева. Каждый чеченец пехотинец – это цитата Кадырова. Этим все сказано. Вот и вся разница. Саламу алейкум, брат. алейкум. Ассаламу Аллаху фик, брат. Как могут люди жить в таких условиях лучше? Людям не легче от того, что у нас построенный город, хорошие дороги. Да, это все, конечно, очень приятно. Безусловно, гораздо приятнее выходить в чистый город, построенный, убранный ездить по хорошим дорогам, отдыхать в хороших парках, там, сидеть на лавочках. Понимаете, это, конечно, это все приятно, никто не спорит. И в вопросах строительства, вот вот где-где, я бы Кадырову дал бы медаль за, за строительство, здесь никаких сомнений. В плане строительства они действительно очень хорошие результаты показывают и показали. А, вот вместо того, чтобы давать ему академиков, там всяких... И, и, и прочие вот эти какие-то награды, хранитель Корана, служитель Ислама там, и, и так далее. Вместо этого я бы ему дал бы вот медаль за, за строительство. Здесь действительно, да, есть успех Но люди людям от этого не легче, ты понимаешь, когда ты похоронил своего единственного сына, убиенного а, этой властью, и потом, когда ты едешь обратно с, этих, с, этих, с этого кладбища, похоронив своего сына, ты едешь обратно по хорошей дороге к себе домой и по хорошо выстроенному городу, тебя он абсолютно не радует. Когда твоего, на твоего сына сфабриковали уголовное дело, посадили его в тюрьму на долгие годы, и ты вот по хорошему городу, с хорошего аэропорта вылетаешь на свиданку к своему сыну, тебе от этого не легче, что город чистый, что он восстановленный, понимаешь? Они э, заставили одного парня дать на меня показания, что якобы он меня видел в Сирии. На него сначала собеговали дело, что он был в Сирии и воевал там против интересов России. И затем еще заставили, это, это дело рук Дашаева, они заставили его написать на меня вот эту, э, эти показания, что якобы он меня там видел, и это, это было... Э, дополнительным таким доводом к моему уголовному делу у них. Потом, когда у меня произошел разговор с Даудовым, первый разговор с Даудовым в конце августа 2018 года. Тогда они начали там капошиться. А вы помните, у нас не была договоренность, Я сказал: уберите уголовное, прекратите уголовное преследование, сфабрикованное вами. Он сказал: хорошо, я разберусь, мол, если если ты никогда не был в Сирии и тебя без вины тебя в этом обвинили, то уголовное преследование будет прекращено. И вот после этого они начали, значит, в этом деле копаться. Этого, у этого парня взяли новые объяснения, что якобы он что-то перепутал. Но самое, что печальное в этой истории, этот парень, он был единственным сыном в семье. А в результате всех этих событий у него развился рак головного мозга уже к началу 19 года его по состоянию здоровья освободили из тюрьмы уже никакого. И там же, где он сидел, где-то там сняли квартиру, он уже ну, он уже был при смерти. И вот, находясь при смерти, этот парень со мной связался тогда. Связался со мной и извинялся передо мной за то, что он тогда меня отговорил. И вот я к чему это веду, его уже нет, разумеется, он в феврале, по-моему, умер, 19 года. После разговора со мной недолго он прожил там буквально неделю, по-моему И вот вы представляете состояние его матери Легче ли его матери от того, что у нас сегодня выстроенный город От того, что там красивые парки, фонтаны и хорошие дороги Ей абсолютно от этого не легче Она проклинает эту власть Она ненавидит ее Лучше бы она, она бы предпочла жить в разбитом городе Передвигаться по очень плохим дорогам но при этом, чтобы с его сыном не поступили несправедливо, и чтобы он был жив. И таких случаев просто очень много. Возьмите Хазира Ижиева, возьмите Турпала Исраилова, возьмите 27 казненных ребят, возьмите убитого Рамзана Сирмоловки, Рамзан Адаев, по-моему, фамилия была. Все эти материалы есть у меня на канале. Есть видео, где Путин разговорит с Альви, говорит с Альви Каримовым, имеется в виду,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 Закончил все вузы, получил кандидатскую по экономике. Затем а, с какими-то профессорами медицинских наук он проводил какие-то операции. Затем он получил от а, члена Академии а, наук или, или чего-то там. Это, по-моему, не рано, а чего-то другого он там получил член, членской, членский билет. Я что я закончил несколько институтов, университетов, доскорее. по всем направлениям. Вот. В общем, все началось потом уже, после знакомства. У меня один знакомый, тоже ученый, у него три класса образования. А он десятку за полчаса так нарисует. Не отличишь от настоящего. Саламу алейкум, тумсо. Я многих блогеров слушал, и каждый говорит свою версию с хромающим анализом. Ответь на вопрос, в чем суть смысла за монитором говорить за власть, если ничего не меняется? Ва алейкум ассалам.